Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с самым простым эпоксидным клеем. Он у нас двухкомпонентный, смола и отвердитель. Все привыкли им заклеивать, склеивать детали, запчасти. Ну а мы сегодня сделаем с него хорошее вещество. Посмотрим, что из этого получится. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Смолу будем разбавлять согласно инструкции. По массе это 9 к 1. Правда, маленьким шприцом это делаю, побольше мастерской сейчас не найду. Ну добавим где-то примерно с вами 18 миллилитров смолы. И добавим немножко ацетона на скидочку, чтобы он был у нас более жидким и быстрее застыл. И все это дело хорошо перемешиваем подставляем пока его в сторону, пускай настаивается взял ровно лист ДСП беру самую обычную пищевую пленку укладываю ее при помощи клейкой ленты зафиксирую и пару раз обмотаем нашу деревяшку Берем бумагу формата А4, укладываем, немножко наливаем. Теперь взяли любую банковскую карту, там я не знаю, ну чем удобно будет носить, можно кистью. И начинаем наносить. Видите, как, как бумага промокать начинает. Главное, чтобы не была бумага слишком плотной. Глянцевый. Отдел перчатки, чтобы не испачкать. Теперь также поступаем аналогично с следующим листом, укладываем его сверху, желательно ровненько. Раздаживаем, убираем излишки с предыдущего листа. Буду делать пока у меня хватит самой, самого раствора. кто считает сколько листов уже ну, осталось на один листик на 7 ну, осталось поставить под пресс под гнет ничего лучше я не мог придумать также обмотал с пленкой щит. укладываем его сверху и сейчас с нескольких сторон зажмем струбцинами Затянул все струбцинками и остану это сохнуть на 24 часа. Так, друзья, прошло у нас более суток. Но я сомневаюсь, что высохло, потому что помещение и так тепло. 16 градусов всего в мастерской. Но, тем не менее, будем смотреть, что получилось. Так, отошло хорошо. Не, оно высохло. На удивление, подсохло. Хорошо зажато было. Вот. Получился у нас такой материал с вами интересный. Ну, ему еще надо немножко, наверное, подсохнуть все-таки. Сейчас попробуем на его прям очень интересный такой получился даже не, вообще не скажу что это бумага давайте прям кусочек небольшой отрежем Опа. плотненькая как вариант для каких-то поделок Какие-нибудь коробы делать, можно разрезать клинополучки и можно склеивать что-то. Можно толще еще делать, это я просто попробовал на минимальном количестве смолы. Так что получается офигенно, друзья. Плотная. Как видите, никакого... прям как единое целое. Скажете, что это бумага? Нет. Я не скажу. Так что, друзья, получился вот такой вот интересный материал, в то же время он эластичный, пока еще, наверное, может, потому что не досох полностью. Ну и в то же время возвращается к своей форме. Можно делать какие-нибудь подделки, что-то для чего-то пригодится, как идея, я думаю, будет супер. Если вам понравился данный ролик, обязательно палец вверх, напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Вам желаю всем крепкого, крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. С вами я прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.